Не надо меня гнобить, я не котенок бездомный. Плати, твою мать, не то я взорву здесь бомбой. Не надо меня жалеть, когда пострадаю в стычке. Ты просто, ер что иметь, выложи куш наличкой. Не надо меня кормить и унижать подачкой. Ты дай просто, сука, жить, не выживать на карачках. Да, не такой, как все, но каждому брату в России. Вру, что пройдя по России, ты обретаешь силы. Ее обретешь когда Пройдешь миллион дорог. Страдал ты и голодал, в душе проживает Бог. Не надо меня жалеть, ангелов рядом рать. Платите её ж твою месть, чтоб смог оплатить, отдать. Не думать, что в семье, где проживать, что жрать. Тогда само по себе продолжится музы рожать. Какой-то там гандон придумал на быть голодным. Боится, зажравшийся он, стихом, что спалюет ронных Ты, сука, не привяжи здесь глаз. Чахнувший над золотом, не то, от а которой раз тебя от отьибым матом. И ты приходи... Надо, обязан платить. Спокойствие, как награда, не тронем и будешь жить. Просто платить надо. И ты приходи, люд, Есть мне что вам сказать, Но каждый запомнит труд. Рублем давай уважать. Не надо меня гнобить, Совки восточки стандарты. Не будет где детям жить, Капец твоим миллиардом. Я Питер пешком дойду, Подняв по дороге народ. Стихом подорву бойду, Вас от иметь всех в рот. И если меня прижмешь, что зарахнуть я сильно поздно, но все же поймешь, когда подниму Россию от Питера до Москвы, всего лишь авроры залп, легко подниму полки в столицу Петроград.